Всем привет, с вами Александр. Многих людей интересует покупка дачи для того, чтобы строить там дом или сразу купить дом на даче. Я хочу вам сейчас показать одно общество, где на самом деле неплохо все это дело выглядит, не так как в некоторых местах нужно там по каким-то колдобинам по грязи вечно ходить, а здесь это достаточно цивильно. Едешь по нормальной дороге из асфальта и поворачиваешь сразу на даче. Ну, конечно, на дачах дорога не за асфальт, но нормальная дорога. Сейчас нахожусь на востоке Калининграда. Слева микрорайон Восточный. Уже есть видео об этом микрорайоне. А я сейчас поверну направо. Там несколько дачных обществ. Одно из них называется ЦБЗ-1. Так, нет, здесь я не могу повернуть направо. Как-то странно. Нам нужно было раньше немножко повернуть, значит, немножко вперед проеду. Сейчас 6 часов 20 минут, достаточно много машин. В Калининграде давно появились пробки, это еще почти нет туристов. Когда лето приезжают туристы на своих машинах, то очень тяжко. Так, какая-то непредвиденная пробка Рядышком находится магазин метро Чуть дальше за окружной дорогой Боут-центр, строительный магазин Есть несколько спаров тут в этом месте находится много различных дилеров различных автомобилей. Вот Mercedes справа, дальше Ауди, Шкода, Кия здесь. Достаточно обжитой район когда-то это была окраина города но она как бы и сейчас окраина но видите, какая оживленная здесь находится множество дачных обществ сейчас поверну направо там общество cbz-1 чайка но я вам покажу именно cbz-1 не все общество, а вот именно кусочек с той дороги, где действительно хорошее место. Но все равно покупка дачи под жилье, она немножко опасна, потому что вдруг там что-нибудь будет застраивать. Конечно, деньги заплатят, но сколько заплатят за снос дома, неизвестно. Да и просто, наверное, не хочется никому вот так вот, чтобы пришли потом кто-то и сказали, что на этом месте будет многоэтажный дом. Может быть, такого здесь и не будет, конечно. Поэтому, если вы выбираете дачный участок, то очень хорошо подумайте, очень хорошо узнать, не будет ли там кто-нибудь что-то строить. Хотя это точно узнать очень трудно. Вот я повернул направо, и сейчас вы увидите, сколько ехать от Московского проспекта до вот Ритмина дач. Прям такая пробка стоит странно. Откуда это люди едут? В дачах работают а может быть просто пробку объезжали ведь многие ездят по навигатору и навигатор показал вот так вот объехать вот сейчас направо уже пойдут дачи и смотрите как цивильно ну можно было с другой стороны заехать там было гораздо быстрее но раз уже поехал так то значит так на направо и налево. Вот здесь это место. Я считаю, что оно неплохое. Слева идут дачи. Я сейчас выйду из машины и немножко пройдусь, покажу. Видите, нормальная дорожка. где-то припарковать машину можно в принципе не выходить и так проедать Вот первые участки от дороги, они, конечно, вот, хороши, то что не будет каких-то там колдобин. Но заехал. собаки кругом, но ну, это конечно жесть так идешь и квальцы все в сторону. если купить участок где-нибудь вот от дороги там не так далеко то в принципе место неплохое я в дачах разбираюсь очень хорошо но ну, где какие находятся просто у меня работа такая поэтому вот могу точно сказать что это место неплохое, но в гарантии, что здесь ничего не будут строить, нет никаких. Ну, конечно, эти люди скажут, что ничего здесь строить не будут, которые здесь купили участки. Я надеюсь, что так оно и будет. Но все-таки, а вдруг кому-то понадобится? Потому что, видите, дорожка и идет, этот город. И вот что-нибудь здесь построить высокое, это в принципе лакомый кусочек. Поэтому нужно все очень хорошо узнавать. Я медленно еду, поэтому медленно гоняю. Давайте, я, наверное, вам еще направо сейчас поверну, покажу немножко чайку. Ее тоже снимал не так давно. Сегодня, конечно, погода не для съемок. может быть, нет, кусочек только, я уже подумал, здесь дорогу из асфальта сделали Чайка это у нас, конечно, дорога тут ужасная но сейчас нормально, обычно она гораздо-гораздо хуже это Подсыпает дорожку, да Вот, вот, видите, если вот тут иметь какую-то дачку, если вот, ну как дачку, если вы здесь жить собрались, эти да. все, сейчас пересыпят дорогу. То, ну как-то ну, не очень все-таки, потому что вот куда-то там идти, топать, а вот там было вполне неплохое место. Где там дети будут возвращаться со школы по темноте это конечно да еще если грязь ну как-то здесь особо грязи нет здесь лучше просто а есть общества такие где дорога просто реальная грязь там не обойдешь грязными ногами представьте вы где-то работаете вам нужно добраться до остановки и прийти на работу чистой обувью. Ну все, тут вот конечно пробочка. Видимо, да, объезжает и пробка такая. Так что вот смотрите, учтите, что такое может быть. Я надеюсь, это видео было кому-то интересным. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.